Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев. Видео снято специально для сайта Исаев Маркет. В этом видео мы рассмотрим с вами стол трансформер нашего производства в профессиональной версии с продольным Т-треком. Выпускается в двух видах. Размер столешницы на 480 мм и столешница на 550 мм. На сайте так у нас и маркируется Pro 480 с продольным Т-треком и Pro 550 с продольным Т-треком. Предназначен стол-трансформер для быстрой организации рабочего места на выездных объектах и в небольших домашних мастерских. Если в вашей квартире или на даче идет ремонт, то это будет ваш незаменимый помощник. Ведь теперь вам не надо все делать на коленках, а работать с таким инструментом будет одно удовольствие. Заказ вы получаете вот в таком виде. На нашем производстве мы сперва заворачиваем воздушно-пузырьковую пленку, укладываем в гофрокартон и после этого еще перематываем стречем. В сложенном состоянии столик ровно 1 метр, ширина 55 сантиметров. Но, как говорил, есть еще версия на 48 сантиметров. Для того, чтобы раскрыть столик, надо повернуть два фиксатора. Один фиксатор находится на одной стороне, и другой фиксатор находится на другой стороне. После этого надо поднять две столешницы вверх до уровня своей груди и сомкнуть их вместе. А вот в разложенном состоянии столик уже составляет метр м, ширина столешницы без изменений и высота 865 мм, как и все столы нашего производства. На этом столе можно пилить и фрезеровать, ведь столешница изготовлена из ламинированной и влагостойкой фанеры фирмы Свеза, что положительно сказывается на скольжении заготовки при ее обработке. Благодаря сбалансированному каркасу из алюминиевого профиля 40 на 20 толщиной стенки 2 мм, и стальным пластинам усиления, которые расположены на перекрестенок с нашим логотипом, мы получаем колоссальную устойчивость стола. В одной из половинок столешниц встроены две алюминиевых направляющих с пазом 8,6 мм. Они называются Т-треками и служат они для прижима заготовки специальными струбцинами. На второй половинке столешницы у нас установлены три алюминиевых направляющих с пазом, 19,3 мм и паз 8,6 мм. Также служат для крепления заготовок либо установки каретки. Вот в эти вот направляющие можно установить специальные линейки, которые устанавливаются по вашему пильному диску и будут служить для быстрого позиционирования параллельного упора для фрезерных и циркулярных работ. Абсолютно все треки вклеены на эпоксидную смолу и вдобавок еще прикручены винтами м4 на одной из повинок столешниц имеется вкладыш фигурной формы для монтажа пилы или фрезера ну а если перед вами стоит задача одновременно и торцевать и распускать к меру доборы либо какой-нибудь другой листовой материал. И чтобы каждый раз не снимать торцовку со стола, то можно сделать следующее. Для этого надо открутить фигурный вкладыш и перевернуть его. Thank you. То же самое касается и фрезера устанавливаем фрезер таким образом чтобы нам было удобно нажимать на кнопку если вы будете выполнять работы вдоль стола то его лучше установить вот так если же поперек стола, то кнопкой ближе к этой стороне потому что вы будете работать отсюда и каждый раз отбегать здесь кнопку включить прийти сюда поработать потом обойти ее выключить будет немножко неудобно укладываем вкладыш Скручиваем его. Самый главный критерий при монтаже пилы, это чтобы длина вашей подошвы не превышала 31 сантиметра. О том, как установить электроинструмент во вкладыш, у меня есть видео на канале, я оставлю ссылочку в описании. Дополнительно к столу вы можете заказать комплект расширителей. При их помощи вы можете увеличить рабочую зону стола и собирать дверные коробки или рамки прямо на столе. В комплект входит 4 расширители и крепление к ним. С полным списком дополнений вы можете ознакомиться у нас на сайте. Устанавливаются расширители очень просто. Поскольку это не стационарная версия стола, которая будет стоять постоянно в вашей мастерской, вам придется ее обходить и перекатывать со стороны в сторону. Этот столик как быстро раскладывается, так и быстро складывается. Для этого необходимо поднять две столешницы вверх до уровня своей груди и раздвинуть столешницы. В дополнение к столу можно заказать колесную базу, она служит для транспортировки ящиков с инструментами. Особенно полезно будет людям, которые занимаются сборкой мебели или монтажом дверей, так как именно у этих людей, которые оказывают такие услуги, достаточно большое количество инструмента. Изготовлена она из алюминиевого уголка 50 на 50, толщина стенки 5 мм. Сзади находится два пневматических колеса, расстояние от края одного до края другого 54 см. Спереди находится два маленьких колесика из полиуретана с пластиковым стопором. Устанавливается стол в колесную базу, как вы видели, достаточно просто. Его необходимо перевернуть и установить. Добавок закрутить двумя вот такими винтами. Задние колеса не закусывают, не стопорятся, очень хорошо крутятся. При покупке профессиональной версии с продольным Т-треком вы получаете мобильность, компактность, универсальность. Мы используем только качественные материалы, надежный и проверенный производитель годами. Это подтверждают наши клиенты. Контроль качества на всех этапах изготовления. Ставьте класс, делитесь этим видеороликом со своими друзьями. Всех наших клиентов прошу оставлять отзывы и пожелания в комментариях под этим видео и в нашей группе ВКонтакте. Ведь благодаря вашим отзывам еще один мастер встанет с колен.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 С вами был Михаил Исаев. Желаю всем приятных покупок.